приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова я являюсь официальным обозревателем компании Oriflame и сегодня вам презентую новинку из восьмого каталога это комплексный уход Urban Gord в линейке Optimals эта серия специально разработана для защиты от городской среды она нацелена на укрепление естественного защитного барьера кожи и насыщает ее влагой создает невидимый щит от агрессивной окружающей среды и обладает мощным антиоксидантным эффектом эта серия подойдет для разных возрастов и для разных типов кожи я тестирую эту серию уже на протяжении двух недель и у меня очень приятные классные впечатления поэтому с нетерпением хочу с вами ими поделиться первый продукт который я держу в руках это мультифункциональное средство для очищения кожи и его можно использовать тремя способами просто умываться утром и вечером как скраб или нанести на чистую кожу и оставить на 10-15 минут как маска эффект очень классный после очищения кожа сразу выглядит розовой чистой у меня стали менее заметные поры на лице но еще самое главное я делала такие эксперименты небольшие я умывалась и не наносила больше никаких средств мне было интересно возникли ли ощущение сухости стянутости или какого-то дискомфорта не возникла очень приятная мягкая кожа я была удивлена этот продукт для меня стал просто любимчиком Следующий продукт очень необычный это увлажняющий спрей для лица. Этот спрей можно использовать как тоник, как базу под макияж. Если у вас, например, после нанесения тонального средства увидеть, что какой-то есть стянутость, шелушение, то обязательно перед нанесением тона используйте этот спрей. Он содержит низкомолекулярную гиалуроновую кислоту. И вы не представляете, как сразу кожа начинает сиять, она мягкая и увлажненная. Можно использовать поверх макияжа как термальную воду. Даже можно ставить в холодильник, охлаждать и прохладненькой вот этой вот водичкой орошать лицо, брать с собой в дорогу, в путешествие и на пляж. То есть очень такой необычный классный продукт. А следующий продукт сыворотка. Сыворотка тоже немножечко удивила, она капельная, то есть здесь капельки просто такая она достаточно жиденькая. Я привыкла, что сыворотка всегда более густая. Сыворотку наносим и утром, и вечером под крем, под дневной и под ночной. Чем интересно, эта сыворотка? Она защитная и содержит тоже низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и защитную технологию, как раз то, что нам нужно защитить кожу от негативной внешней среды особенно городской среды крем для лица дневной защитный с SPF 25 очень легко очень мягко ложится на коже не оставляет жирного блеска нет липкости просто очень приятный продукт и кстати на него шикарно ложится макияж просто восторг очень и мне понравилось то что это тюбик очень легкий невесомый его легко открутить да, выдавить немного крема и нанести на кожу лица и шеи а вот этот продукт он меня тоже удивил это ночной крем вы знаете если бы мне просто дали два разных крема а именно из серии Novage и коллаген ночной крем и этот крем без баночек я бы не увидела разницы чисто визуально они практически одинаковые они выглядят такие интересно как муссы как он классно наносится на кожу я его просто обожаю так что этот крем тоже нам необходим полная серия в ней только не хватает крема для глаз какой же крем выбрать я бы рекомендовала или крем антивозрастной если вам уже возраст 35 плюс если же ранее до этого возраста выбирайте увлажняющий крем для кожи вокруг глаз из серии Optimum Hydra Radiance вот этот голубенький крем он тоже вам подойдет для того чтобы увлажнить и защитить нежную кожу вокруг глаз и что самое классное при покупке любых двух продуктов из этой серии из новинок Optimus вы получаете чудесную мицеллярную воду подарок абсолютно бесплатно кстати эта вода также замечательно удаляет макияж кроме стрелок стрелки она у меня с трудом удаляет но любой макияж тушь тени замечательно все исчезают самое главное что я бы вам рекомендовала когда вы наносите мицеллярную воду на ватный диск то не трите сразу макияж приложите прижмите поддержите секунд 20-30 дайте возможность поработать этому продукту чтобы он растворил макияж и после этого начинайте его удалять вот такая маленькая рекомендация я вас благодарю за внимание если это видео полезное, ставьте лайк если остались какие-то вопросы пишите задавайте буду рада на них ответить и кстати, и забыла рассказать, что этот продукт очищающий содержит измельченные вот такие мельчайшие частички, косточки, голубики. И они настолько нежно работают, что порой даже я их не ощущаю. Но эффект очень классный. Кожа становится заметно такая гладкая, мягкая и сияющая. Буквально появляется румянец. Вот теперь точно все. Всего вам доброго, всех благ, красоты и желаю вам подобрать именно ваш идеальный комплексный уход, чтобы ваша кожа была довольна и вы долгие годы радовались своему отражению в зеркале и получали море комплиментов от окружающих. Всего вам доброго, до новых встреч!